Существует несколько разновидностей цифровых пианино. Каждый тип подходит для определенных целей. Выбирайте подходящую разновидность, исходя из своих задач. Переносные цифровые пианино. Ценятся за небольшие размеры, возможность перемещения и доступную цену. Такие инструменты могут устанавливаться на металлическую стойку или деревянный стенд могут дополнительно оснащаться педалями. Большинство из них требует подключения к электропитанию, а также отдельные модели, которые работают от батареек. Корпусные пианино. Это готовый комплект. У большинства корпусных пианино кабинет с тремя педалями и крышка клавиатуры являются частью конструкции. Большие динамики и массивный корпус дают им более объемное и сильное звучание, чем у переносных. Кроме того, внешний вид напоминает больше обычное пианино Тогда как переносные пианино кажутся нам больше похожими на синтезатор Есть еще один более редкий вид, это сценические фортепиано Они, как правило, не обладают встроенными колонками, поскольку рассчитаны на подключение к усилительной или записывающей аппаратуре на сцене или в студии Это дорогие инструменты с качественным звучанием и широкими возможностями работы со звуком